Здравствуйте, мир! Я веду свой портаж из Эльпендорфа и ворский тест, очередные черные лыжи, High Performance, Вчера черная модель и для меня неизвестная. Вы сейчас в титрах узнаете. Поехали! О, неизвестная для меня модель, честно. Скажу по результатам теста, не хочу знать, что это за модель, потому что это совершенно кривая лыжа по всем понятиям, по жесткости, по радиусу, по всему катание это выглядит так, что нет ни одного режима, в котором она работает, то есть есть один режим, это статичное катание, либо там катание в карминге в задней стойке. Значит, мне не согласованная морда задник. Если вы посаживаетесь на морду, то на крутом склоне надо четко контролировать загрузку, иначе вы же разбегаете ради вот. если вы просаживаетесь на задники, то опять-таки задники очень как бы цеплючие, с одной стороны, с другой стороны жесткие, с третьей стороны, как бы они не пружины, поэтому небольшой там перекос давления приводит срыва одной лыжи, к срыву другой лыжи, но они растут, разбегаются, носы мечутся. Вот, получается, что можно кататься только на условно таком среднем пологом склоне, на котором как бы не надо особо контролировать скорость и можно просто карвить в неком режиме такой закрытой дуги, просто смещением в сторону поворота и изменением угла заклона лыжи, ну, то есть, как бы, как бы кантовки лыжи. Вот, и задний в таком случае как бы даже карвит, потому что боковой вырез у лыжи какой-то существует, он есть и он никуда не зевается. На скорости, да, вы можете, как бы, опять-таки, садиться на задник агрессировать на них, и передники у вас при этом как бы скачут, мечутся, но надо понимать, что вы должны ну, строго отдавать себе отчет, что вы будете делать, когда вы потеряете контроль над скоростью, захотите там как-то поджаться, под, под, под, не поджаться, потому что... Перезавить задних уйти в более короткий поворот может быть проблемы. Переложиться на носок могут быть тоже проблемы. Опять-таки на мягком снегу, как у меня был сегодня, лыжа ведет себя ужасно, потому что она взрывается на сами в мягкий снег. Она не дает никакой там вариабельности по повороту, не дает уйти никуда. В общем, на мой взгляд, эта лыжа Outside однозначно и она неинтересна ни для какого катания. Единственное, что да, можно очень статистически, то есть если вы катаетесь только на серединке и на заднике, вот такой инструкторский от отвесом бедра, задней стоечки, ну, с ангуляцией, да, то может быть, опять-таки, на средних уклонах, либо на крутых уклонах, просто вот там по прямой, часто смена поворотов, тоже пожалуйста, но как бы какой-то вот динамики, какого-то вариабельности по технике, вариабельности по катанию от лыж ждать не стоит, точно это не тот случай. Все, больше. Я про них ничего сказать не могу, потому что можно, в принципе, долго заливаться на то, какие неплохие, там как вам их не надо. Можно просто сказать, ну, ребят, вот, ну вот не надо. Видите, лыжи там не такие нас, чтобы вообще про них думать. Все, я пойду за следующими. Ставьте лайки. Все, пока. Больше катайтесь.